А, дабы Эминем, я вызываю тебя на рэп батл. Шойбат. Берем топ. Да. По-любому. Иначе я удалю Fortnite. Ты же знаешь, что такое подкаст? Подкаст? Ну да. Комментатор из UFC продал свой подкаст. За один. За 100 миллионов долларов. Охуеть. Пиздец, вообще. Блять, пошли подкасты писать. Мы их не продадим, мы же никто. Ну мы в Fortnite играем. А, ну тогда по-любому, да, до В чем наш козырь? Вот мы играем в Fortnite, и нам у нас купят тупые жалости, блять. Сука. Даже плакать хочется. Чтоб твою блядь, перезарядка. А, ну не пиздец, дела Козлина ебаная. ебаные, мы его А я жестко. там это. Чё ты? Ну посмотри слева. Ау, тебя слили что ли? Да. Бля. Ну сука. Окей, Google, как удалить Fortnite? <смех> Ой, блядь, нет, я пошутил, я пошутил. <смех> дурак, блядь. Сука, знаешь, что мне выдало? Что? Видос, почему стоит удалить Fortnite? <смех> Охуеть, <блядь>. <смех> Разбивается <смех> при падении 29 метров. <смех> Сука, это как, блядь? По-моему, это.. блять, слиться первым от падения. Это еще ущербнее, чем, блядь, слиться от кирки, по-моему. Угу. Давайте Борис. постараемся слить последних. Да. Если мы этого не делаем, то мы домосеки. Слушай, ты бы это. Со словами-то аккуратней. Да не ссы, ты не в моем вкусе. все равно типа пидором становится неохота опана опана опана опана да? нет это я Блин. бак рыбак машина блять да вообще тупо блядь. даже даже одно хп мне не снял ай блять это ты чё пугаешь <звук> Ой. а это я чё пугаешь а ты что пугаешь а я пугаю потому что ты пугаешь а ты, я пугаю потому что я нечаянно предполагаю забежать в угрот. ну переодеться в а -а -а. этих дебилов и ящик скрыть У ну, этих дагестанцев бля бля бля бля бля бля бля бля а мы на пути к топу так то да прям хорошо ой нихуя стой, у тебя есть зелье да маленькие я случайно еще один слот, блядь, взял хуй пойми как. А, блядь. Ну ладно, пусть будет вот так. О, блядь, подгон, Спасибо. А <с�> <с�> <с�> удочки. Оба, блядь. Ты шмалял? Нет, вот. Тебе, а -а -а. блядь. Оба, еще один. Ага. Ага. Вон там, сучоныш. А, где они, Опа, на, на них напал, походу, кто-то. Супер. Теперь их стало больше. Здрасте. Hello. Какой вы золотой человек. Какие у вас золотые руки. Я паренек не простой, а золотой. Да я вижу, ты весь блястишь. Это потому что я стираю лаской. он Он себастиан оформляет а куда вопрос Опа, так ладно ага все понял это не по нам а Вообще как бы и не по нам и по нам, но, блядь, тут со всех сторон ебашил, чувак. Так, там ребятки тоже как бы это прямо. Вот, прямо по курсу, да-да-да. Опа, блядь, опа, блядь, опа, тихо. Куда? Где? Откуда, что? Ух ты ж, ёб твою мать! Так, хорошо. Отлично. Чувак. Твою Пизда. мать. Валим. Пытаюсь просто свалить. Бигун, блядь. Сука. Сука. мне. Да? Ты, блядь, заебал. Пули ты так рано сливаешься? У меня обычный дробовик, а против меня человек синим дробовиком, а у тебя, я смотрю, лут нормальный, но ты тоже почему-то слился. Да он как бы сзади меня в крысу, я его не видел даже. Да. Опа. Опа. это рядом О, дебил. Поел говна. Видел, как мастерский, короче, я его отвлек, он на меня затригерился, и тут ты его такой хуякс. БАМ! Да. Это было нормально так. Хорошечную, красочную, красивую. Да. О, дробовик, это мне нужно. Да, это, тоже. это мне, это мне только надо. А, Чё, кстати, на. Задел? Кого? У -у -у, блять. Что, блять? Ты что, дура? А ты, какой, ты, ты что? Ну, в кинотеатре у нас хотя бы шансов больше так-то блять а вот один прилетел уже даже двое и они летят похоже... нет они дальше летят ладно все нормально а нет один приземляется прям тут слушай даже оба приземляются прям тут Где? Блядь. не знаю я у их тебя сейчас... нет нет нет не у меня у тебя рядом с тобой вот он у -у -у что-то они в тебя стрелять да, типа? да, да, да, да, давай пока я отвлекаю. Ну один в меня точно стреляет. А, блять, а патроны кончились. Супер, правда, у меня патроны кончились. Я, а я, я ведь его почти убил. Я их не вижу. Бля, ты угораешь, у! Они в... чувак? Сейчас будет мясо. Да мясо уже началось, у меня патронов нет. Где они? Одного нету. Ебать, ты что по машинам прыгаешь? Ну да, я аж, блядь, ч нахуй, этот рот. Смотри. Машина блядь. по машинам прыгает. оба она. Оба. По Машины подо мной просто исчезают. Сейчас будет бум. Оба, блядь. Ага-ха! Твою мать. Назад за здание забегай, что ты стоишь-то? где они а вон вижу бля нихера он сносит так-то угу. попытка была одна блядь да мы слились Мы до топ-1, сука, дойдем или. <связывая> Нет. А похуй один раз живем. Ты шо пнутый? Серьезно, в агентство. Прям так сразу. Да. <связывая> Метод Спарта, блядь. Естественный <связывая> отбор. Это очень жестко. Мы прям над ним летим. И мы не одни туда полетим, по-любому. Ну это, блядь, агентство есть. Ой-ой, чувак, там чувак. -то. пошел нахер, козлина тупая! Тебя завалили, сука, скиркой, ты лох! Туполох, тупо лох. Я Миндаса, блядь, наткнулся. Бля, на серьезно, здесь Миндес? Да? Ты наткнулся да. сам на себя? Ты дурак? Бля, чувак! Бля! Я его почти завалил, бля! Мне кажется, так. у меня будет второй или даже третий или четвертый выпуск слитые катки, блядь. Мне кажется, у тебя нормальные катки будут как праздники. Да-да-да, они будут гораздо реже, потому что сука, мы не так часто берем топ Топ-1.